Вроде мотор. Мотор. Мотор. Мотор. Епифанов, привет! Привет, дорогой! Вот. Два человека в рыжих майках. Байкал Лайф. День математики. Среди леса записывают на Маткульт привет ролик. Ну что? Значит, недавно, недавно, полгода назад примерно, на Маткульте выходил ролик, где два прекрасных молодых человека решали прекраснейшие задачки, на стыке математики и программирования алгоритмические всякие. И среди них была такая. Два значит, межнара. Чемпиона межнара. Оба. Давай. Это, даже это не делает их менее прекрасными. Есть поток чисел какой-то? Записывай, я пока посмотрю, пишется ли. Пишется, пишется. Пишется, да? Ну да. все, тогда не буду смотреть. Ну, а если да. перевернем доску и запишем еще раз. Итак, у нас есть какой-то поток чисел. Среди них встречаются Повторяющиеся. Более угу. того, все числа, кроме одного, встречаются ровно два раза. Один, семь и один, там, не знаю, сто, опять семь, там что-то еще, что-то еще. И тут в конце вот так, да? Да. То есть, что, это не бесконечный какой-то? Да, да. Он всем... конечный, просто очень длинный. И да. задача была за О э, от единицы проходов, используя О от единицы памяти, э, найти, какое же тут число встречается ровно один раз, а какие по два. Ну, то есть, какие по два нам наплевать, все остальные, то, подва, да, да. все остальные. Нужно было найти то, которое по одному. Помнишь ли ты эту задачу? Помню, но я не помню, решил ли я ее, и как решил, тоже не помню. Решение примерно такое. Оно идейное, я думаю, что если я тебе напомню его, то дальше все пойдет. Возьмем, запишем каждый из этих чисел. Ну, давайте будем считать, что они, например... Натуральные, будем считать, что мы знаем их разрядность максимальную, чем-то они ограничены сверху. <coughs> Запишем побитое представление каждого. Ну, то есть, что там у нас? Сначала идет 0,0,1, потом идет 7, это что там, 111, потом 0,0,1, дальше я психанул, что там, это 1,32, тоже единица, потом 16, 8, ну, какое-то число, неважно, я, может быть, сейчас сотню неправильно написал, но что-то там. И возьмем и сделаем побитный ксор всех этих чисел. Так, то есть переведем в двоичную систему. Да. да. И дальше сделаем... И, и воспользуемся тем, что э, если у нас есть два одинаковых числа, то их ксор... Ой. Да. Всегда равен нулю. Ну, точнее даже, я напишу так, а ксора. Интересно, до худа видно доску. Аксура в тождественно Я думаю, равен нулю. Потому что далеко видно ее, потому что такая... Очень хорошо. Значит, и наши басы и ноги тоже видны. Аксура в тождественно равен нулю. Поэтому все пары чисел у нас убьются, и останется одно вот там какое-то одинокое, то, которое не имеет пары. Помнишь такое решение? Все, да, станут... То есть, если бы они были все, это было бы 000. Да, да. А так фактически просто станет оно и все. Да, Надо будет перенести обратно его. Вот. Юра сейчас позовем, он решать будет. А еще где-то тут э, в ассистентах ходит мой сын Миша. Все в том же лагере, все здесь самое интересное. Не отвлекайся. Да, ладно, давай, давай, да. Не отвлекайся. Так вот, а теперь, значит, задача ставится так. Теперь у нас круто, среди вот да, этих чисел круто. есть какое-то одно еще, не знаю, там, 35, <къем> которое тоже встречается один раз. То есть здесь есть два числа, которые встречаются ровно один раз. И эта задача все еще имеет решение. Два числа. Да. И все еще надо за э, от единицы числа проходов. Ну, может быть, не за один проход, но не зависящее от длины нашего вот этого массивчика. Э, число проходов. И, используя памяти, тоже может быть чуть побольше, а может быть и столько же, но не зависящее от числа. Э, да, тут бы Ответ Мишеньку, числа, а? Чисел а Мишенька занят на этой паре, да? Так надо подумать, <с <с <с что <с делать. Да, как без Миши решить эту задачу. Итак, итак, итак. Нужен подход к снаряду хотя бы. Да, то есть, значит, э, то есть, если мы сейчас сделаем то же самое, э, мы получим ксор сумму, ксор сумму этих двух чисел, да? да? Да, а все остальные умрут. Все остальные умрут, и мы получим ксор суммы этих чисел. Да. Так. А если мы попробуем привлечь троичную систему еще счисления, может, может быть... Но там, во-первых, там надо определять ксор. Ну да, числа. Вот этого делать. космоса там уже не будет. Так, да, такого не будет. Так, значит, мы получим сумму. Ксор сумму двух чисел. Да. Но конкретно, да, конкретно... Ну давай на них даже посмотрим. Пусть не, 100, стоит я психанул. Давай будет 10. Вот. Ну, пусть Одно 10, уникальное 10, да. а другое уникальное, не знаю, какое тебе нравится. Ну, 13 я люблю. 13 ты видишь. Ну, так, давай 13. Так, 13. Так, что-то у меня не пишет мел. Да хрен с ним, 13. Нет, подождите! Я хочу написать 13, <с и ничто меня не остановит. Это же среди осин. Это нас получится, Если мы все числа возьмем, все проксорим, как ты хочешь, у нас получится... Семерка – это 111. И... десятку хотел, или потек. А, десятку я хотел. Да, десятку, десятку, значит, получится 1, 0, 1, 0. Это да. десятка. Да. А 13, соответственно, 1, э, 1, 1, 1, 0, 1. Да, да по -по похоже, да. Похоже на правду. И мы получим, соответственно... Если их поксорить, мы получим 110. 110 получим. Нет, 111. 111, да. да все 100, три 100, все 100, разряда различаются. Отлично, 811. если мы все поксорим, мы получим 111. Что с этим делать? Что с этим если бы мы знали одно число, ну, мы бы нет. смогли вычислить второе. Но мы не знаем ни одного. Так. Угу. М -м -м. Так. А если мы... А, нет. Сейчас. Надо добавить какой-нибудь шум. Вот Хочется какой-нибудь шум добавить, да? Да, чтобы мы и, и этого не знали. Конечно. Вот же мы уже знаем. Нет, смотри. Но вот, это э -э. у нас, вот мы потратили -гун -гун -гун. один проход, то есть пока что все хорошо. Мы можем еще. Пока мы несколько раз пройтись, можно. Какую-то информацию да? мы же получили, да. А, ну это что. Да, да. Вот да? Так. Можно попробовать. Так, что можно сделать? Ну да, если я уберу одно из оставшихся чисел, например, угу. ну, у меня будет либо три, либо одно, но. Скорее so, да. всего три. Да, и а. смотри, тогда ты будешь что-то перебирать, и у тебя куча попыток тебе потребуется. Да, да, да, да, да, слишком много уже. Потому что любое число, которое может как-то тебе подгадить, тут может встретиться. Если что-то может подгадить, то оно непременно тебе подгадит. Да. Хорошо. Да. Ладно, давай тебе наводящий вопрос. Ну да, хакер из меня как из одного Подожди. материала. А если что-нибудь, про что ты точно знаешь, чем отличается вот это число от вот этого? После того, как мы нашли 111. Ну, кроме того, мы знаем, что... А, нет. То есть, 111 мы знаем, до этого вот эти нули в каком-то количестве... Да, да, да, это мы тоже знаем. Тоже знаем в каком, да? То есть, максимальное число мы знаем, да? Ну, и мы знаем, да, мы считаем, что мы знаем разрядность каждого из них. То есть, это... В крайнем случае, ничто не мешает первый проход потратить на то, чтобы узнать, какое самое большое. Да. Окей, так. это вообще не проблема. Так. Ну вот, да, значит, мы знаем, что... Ну, мы как бы... Так, хорошо. Ну, хорошо, вот эту цифру мы знаем, что она вот как бы... Эм... Она различается. Ну, да. Ну, это неплохо. Да, то есть я знаю, с какого начи... начиная, начиная с чего они различаются. Отлично. Да. Мы знаем, что в одном числе нолик, в другом единичка здесь. Да, правильно. Может быть, мы можем из этого что-то извлечь? Так, мы знаем в ну, например, в третьем разряде, да. Да, ну как. Поскольку они различаются, есть разряд, в котором их ксор дает единичку. Да, и до этого во всех разрядах он дает ноль. Да. То есть мы знаем, в каком первом разряде. И не только в первом, мы можем взять любую из этих единичек, и там непременно в одном числе будет нолик, а в другом единичка. Да. И можно ли из этого что-нибудь извлечь? Ну, ну, ну. Ну смотри, это различает наши два числа. Ну это различает наши два числа, безусловно, да. Различает. различает. Так а если оно их различает, давай покрасим все, у которых нолик в один цвет, а единичка в другой. Мы же можем это сделать. Ну можно последнюю цифру взять для наглядности на картиночке, а можно, ну и эту, например, взять. Вот с восьмерочкой, что там? Вот это этой Сейчас, нету восьмерочки. Хорошо, если вот это вот берем. Четко а, нечет, да? чет нечет, да? Да. А ну, то есть, смотри, вот это... А, это Как бы их обозначить? Это нечетные, да, это четные, чет чет это да, нечетные, да, там что-то еще нечетное, еще. там может что-то четные по дороге. Хорошо. Ну, это уже почти полное решение. Смотри, а, вот пары чисел одинаковые. А могут быть одно в галочке, другое в крестике? Ну, нет. Давай поксорим между собой те, которые крестиком, и отдельно поксорим те, которые галочкой. Так, подожди, подожди, подожди. Сейчас, дай, подожди. Значит так, мы ставим галочку... Мы делим на два сорта. Те, у которых здесь это, и те, у которых здесь... Берем единичку в нашей маске, как они отличаются, и с этой маской делаем n да. соответственно у каждого числа и смотрим сравниваем с нулем если она, она 0 считаем что это одного цвета число если она не равна нулю а равна там 100 в нашем так. случае да то это друг, другого типа а числа. у наших двух они разные Один да и... ну, это другое да. да и в результате все одинаковые а. числа станут они Сейчас. все равно останутся парой. и дадут нам для крестиков не все них... черные тоже Короче, для всех черных задача сводится к первому пункту. Да. И для всех красных тоже. А, и для всех красных сводится, потому что там тоже ровно да, одно. Да. То есть получается, первый проход мы выясняем Ой, самое кресть. большое, вторым проходом мы выясняем ксор всего, выбираем какой-нибудь битик не нулевой и фигак, э, с следующим Разбываем проходом, следующим проходом, да, решаем задачу для двух. Офигеть. Ну, ну и теперь вопрос о аудитории. Офигеть Сделайте просто. Сделайте это для трех. Да. Возможно ли это для трех, для четырех? А для какого максимального числа это возможно? Может для двух и больше нельзя? пишите в комментарии Маткульт привет Сейчас подожди, нет, нет еще не привет. Ага, сейчас будет решение прямо у нет, доски. Нет, я пытаюсь вообще понять, что ты спросил. То есть вот для Если у нас в этом потоке три различных, 3 различных 3, числа, три да? уникальных 3 числа, 3 или четыре, Я информацию из ксора могу извлечь только для двух можешь, для трех уже нет. Да, то есть я могу, ну да, хрен знает. Ксор трех чисел а -а. уже может быть тождественным нулем, например. Да. Действительно, да, никакой информации невозможно извлечь из Ксора, да? Но, может, может быть, быть все-таки троичная система поможет, да? Может быть, может быть, но это может вопрос для... Система. Мне кажется, это отличный вопрос для аудитории в комментариях. Да, да, слушайте, офигеть. Ну да, Маткульт, привет! Ладно.